старые добрые времена, если вас кто-то оскорблял, вы могли убить этого человека. Вы что-нибудь слышали о президенте США Эндрю Джексоне? Этот парень убил Чарльза Диккинсона, потому что тот оскорбил его жену. Помните, что случилось с Александром Пушкиным? И давайте не забывать про Александра Гамильтона. Он и его сын были убиты на дуэли. В наши дни, по крайней мере, в Голливуде кажется, что парни решают вопросы кулаками. Серьезно, если вы вдруг не в курсе, есть видео, в котором Уилл Смит на церемонии вручения премии «Оскар» поднимается на сцену и дает пощечину Крису Року. Честно говоря, ребята, я знаю, что большинство из вас наплевать на то, что двое взрослых мужчин в Голливуде вытворяют на шоу, которое уже никто не смотрит. Вопрос в том, что вы делаете, когда кто-то оскорбляет вас. Это, ребята, тема сегодняшнего видео. Некоторые из вас ребята спрашивали меня, «Антонио, как ты справляешься с оскорблениями?» Один из вас спросил меня, «Антонио, в связи с тем, что произошло на Оскаре, Можешь рассказать, как мужчине следует правильно постоять за свою семью и других людей? Я решил, что у меня получится отличное видео. Как мужчина может справиться с оскорблением? Как вы справляетесь с оскорблениями, если они направлены не на вас самих? Однажды при мне человек начал орать на моих детей? Что мне тогда следует предпринять? Что ж, для начала давайте посмотрим на ситуацию с Уиллом Смитом и Крисом Роком. Я считаю, что реакция Уилла Смита на слова Криса была неправильной. Что ж, я не уверен, что все это не было постановкой, но если так. Как было задумано, вау, это определенно подняло рейтинги просмотров, потому что никто больше не смотрит церемонию вручения Оскаров, и многие до скандала даже не знали, что оно происходило. При этом Уилл уже извинился, и ему хорошо известно, что он поступил неправильно. Было совершенно ясно, что когда он поднялся на сцену, ему никто не угрожал, он физически напал на другого взрослого человека. А что же, Крис Рок? В этой ситуации он оказался в самом топе. Да, его шутка была вульгарной. Джада Пинкетт Смит, по-видимому, страдает из-за каких-то проблем, которые приводят к выпадению волос, и говорить о том, что она станет играть в фильме «Солдат Джейн 2», да, я видел это по ее реакции, было для нее неприятно. Крис Рок попытался отреагировать на пощечину с юмором. Он не выдвигал обвинений, что добавило ему очков. Он определенно показал, «Эй, ничего особенного, мы так развлекаемся, ничего страшного не произошло». Это показывает его с лучшей стороны. Ну и давайте поговорим о том, что я думаю о мнении других людей. Например, Тиффани Хадиш, по всей видимости, сказала «Для меня очень многое значил тот факт, что черный мужчина вступился за свою жену». Аджут Апитау сказал, «Смит мог убить Рока, он показал неконтролируемую ярость с применением насилия». Сам я не разделяю ни одно из этих мнений, но это показывает, как люди могут иметь совершенно разные взгляды на одно и то же событие. Лично я считаю, что насилие – это крайняя мера. Так что должен был сделать Уилл Смит? Как вам лучше разобраться с оскорблениями? Что следует сделать, если такое случится в будущем? Итак, первое, о чем я подумал, когда увидел эту ситуацию, почему он просто не ушел? То есть он мог это сделать? Никто его не загонял в угол. Он сидел прямо перед сценой и мог просто уйти вместе с женой. И это уже стало бы значимой реакцией на происхождение. Подходящая. Ваш уход уже выражает ваше неодобрение, но он встал и ударил другого человека. Один из моих друзей в колледже поступил так же. Его ударила девушка, затем он подошел к ней и отплатил ей тем же. Что мы запомнили из этой истории, то что он травмировал ее глаз. Ей пришлось обратиться к врачу, она подала на него в суд. Из-за этого в том году пострадала его учеба в колледже. Все пошло наперекосяк. Да, вы можете сказать, что это была самооборона, но там между инцидентами прошла целая минута. Он мог уйти. Я не знаю, что там на самом деле произошло. Все удалось уладить с помощью адвокатов. Но ситуация вышла из-под контроля. А для Уилла Смита все могло принять и худший оборот. Я не думаю, что он убил бы Криса Рока, но он мог как-то травмировать его, нанести увечья, и все могло кончиться гораздо плачевнее. Какое-то имеет отношение к вам, если вас кто-то оскорбляет, есть ли пути отступления. Можете ли вы выйти из ситуации, или вы оказываетесь загнаны в ловушку. Я думаю, во многом это зависит от того, собираетесь вы или нет применять насилие. То есть, если вы кого-то оскорбляете, если загоняете кого-то в угол, вы можете ожидать от этих людей, что они будут реагировать как животные, которых загнали в угол. Не знаю, кто-нибудь ведет себя так? Когда я иду в ресторан, я всегда сажусь спиной к стене. и люблю осматриваться. Может, во мне говорит моя учеба в прошлом? В самолетах я ищу выход, чтобы воспользоваться им в случае необходимости. Может быть, это как-то странно. Дайте мне знать, что вы об этом думаете в комментариях. Далее, каков контекст ситуации? То есть, мне хотелось бы думать, что Уилла Смита многократно провоцировали. Так вот, я не знаю, что произошло в тот вечер. Я не знаю, что происходило с Уиллом в его жизни за последний месяц. Кто знает? Может быть, он был на грани. И это выход Отка Криса стала последней каплей для Уилла. Но вы должны понять, что Крис Рок, не забывайте, он этим зарабатывает на жизни. Он прожаривает других. В том видео также вы увидите Пенелопу Круз, Хавьера, я забыл его фамилию, Пенелопа Круз, она просто… Поставьте лайк этому видео, если любите Пенелопу. Крис Рок перед Уиллом прошелся по Пенелопе и Хавьеру, а потом переключился на Уилла. Он прожаривал всех. Знаете, есть отличная цитата о юморе. Там говорится, что комедия обладает силой утешать страждущих и угнетать благополучных. И Давайте признаем, что все те, кто присутствовал на церемонии вручения Оскаров, более чем благополучны. Они находятся на вершине Олимпа. Забавно то, что нам нравится на самом деле смотреть, как людей прожаривают. Так что мне показалось странным, что Уилл остро отреагировал на слова человека, который, как и предполагалось, стал над ним шутить. Далее следует подумать о том, правильно ли вы интерпретируете слова человека. То есть, английский – это его родной язык. Может, человек просто оговорился. Может, он сказал что-то, чего не хотел говорить. Может, он исковел веркал ваше имя только потому, что искренне думал, что ваше имя так и звучит. Многие думают, так, он оскорбил меня, потому что игнорирует меня. Но часто люди могут игнорировать вообще всех вокруг, так что это не оскорбление. То есть человек так ведет себя вообще в жизни. Да, он полный мудак, но он мудак по отношению ко всем, так что не стоит думать, что он вас оскорбляет. И давайте просто смотреть правде в глаза. При культуре отмены многие чувствуют себя оскорбленными. Им кажется, что на них нападают. И также, когда вы просто не сходитесь во мнениях, это не означает, что он вас оскорбляет. А кто кидается оскорблениями? Вы когда-нибудь видели видеоролики, в которых на слона или лошадь лает маленькая собачка, а они даже не обращают на нее внимания? То есть в ситуации, когда на вас кто-то нападает с оскорблениями, говорит вам гадости, а вы даже не знаете этого человека, он просто за ваш счет пытается самоутвердиться. Такие люди хотят, чтобы их заметили, а силой и властью обладаете вы. Этому мне пришлось научиться, когда я решил выражать свое мнение по какому либо вопросу. На меня нападали люди просто за видео о шортах. Я понятия не имею, почему мое видео о шортах о том, как сохранять мужественность, по-видимому, сильно обидило одного человека настолько, что он написал мне письмо из двух тысяч слов. Всегда есть люди, которые не согласны ни с чем. Они хотят нападать на вас и оскорблять только за то, что вы просто дышите или выражаете свои мысли. Так что вначале нужно понять, кто вас оскорбляет. В некоторых оскорблениях на самом деле есть доля правды. а Это значит, что на самом деле вы должны немного задуматься. Но уже через какое-то время, потому что когда вас оскорбляют, прямо в этот момент очень тяжело управлять эмоциями. Но я обдумывал свои действия, размышлял. Может быть, когда меня оскорбляли, я был слишком прямолинейным в своих видео. Может, было слишком много рекламы. И я поразмышлял и сказал себе, а знаете что? Я создаю качественный контент. 95% контента, который я публикую, составляет качественный контент. Я многому на самом деле научился, благодаря, я бы не назвал это оскорблениями, это скорее была конструктивная критика. Читая комментарии на YouTube, спасибо, ребят, вы оставляете отличные комментарии. Я очень ценю ваши реакции, так вот, я многое могу из них подчерпнуть. Я понял, что даже в оскорблениях есть доля правды. А на некоторые оскорбления нужно действительно обратить внимание, потому что они могут предшествовать актам насилия. Как-то раз мой друг, а мы были в Айдахо на конференции, пошел танцевать. На нем были красные брюки, а он отличный танцор и очень подтянутый парень. Он шел от сцены, и тут к нему подкатывают трое парней со словами «Эй ты, гей, чуть это за штаны на тебе?» И что же он сделал? Он был в хорошей форме, наверное, он легко бы мог их уложить, но знаете, что ему пришло в голову? Умышленное намерение. Если не смотрели этот фильм, посмотрите. Он взял и просто удрал оттуда. Он ведь не знал, вооружены эти парни или нет. Он не искал повода для того, в час ночи эти ребята могли быть под мухой, и кто знает, чем бы все обернулось. Эти парни оскорбляли его, обзывали, пытались спровоцировать, загнать в угол. И в некоторых ситуациях лучше просто ретироваться. Лучше просто уйти, чем принимать бой, ведь если даже ты выиграешь бой, что тогда? Придется иметь дело с полицией и неприятными последствиями. Дело может кончиться травмой. К тому же, если человек оскорбляет вас в баре, вы можете ввязаться в драку, но не знать, что у этого человека есть приятель с пистолетом или ножом, и он наблюдает за Вами. Так что ведите себя с осторожностью, вы никогда не знаете, что может произойти. Лучшая стратегия – просто устраниться и не вестись на провокации. Потому что, как говорится, если вы опускаетесь до уровня оскорбителя и огрызаетесь в ответ, вступайте в драку, вы опускаетесь до их уровня. Когда вы опускаетесь до их уровня, вы становитесь ничуть не лучше. И даже если вы уверены в своих силах, вы все равно не можете предугадать, чем все может закончиться. В этой части видео мы будем немного нагнетать атмосферу. Представьте себе, что вас оскорбляет человек и продолжает вас доставать, и вы хотите как-то с этим разобраться. Если вы хотите отплатить ему той же монетой, то месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. Кто-нибудь из вас любит Эдгара Аланапо? а именно рассказ «Бочонок» о Монтильято? Да, сейчас будут спойлеры, если вы не читали, лучше пропустите эту часть. Итак, в книге есть герой, Монтрезор, его оскорбил Фортунато. Никак особенно сильно не оскорбил, он не стремился его оскорбить по-настоящему, но Монтрезер сильно оскорбился. Фортунато это недосягаем, трогать его нельзя. Так что Монтрезор придумывает план, которому следует на протяжении всего периода карнавала. Он говорит, Фортунато, у меня есть бочонок вина, это лучшее вино на свете. Он знает, в чем слабость Фортуната. Он любит вино. Он жить не может без него. Он сделал несколько глотков, и его заманивают в винный погреб. И тут внезапно его друг, которого он ждет, надевает на него цепи. Фортуната думает, что это шутка, он смеется. Он действительно не понимает, что происходит. И тут его друг начинает по кирпичику замуровывать его. Это продолжается часами, и Фортунато начинает трезветь, и вдруг он понимает, что перед ним Монтрезор, и понимает, что попал в западню. А Монтрезер просто наслаждается местью. Это потрясающая история. А Эдгар Аллан По потрясающий писатель. Но чем же все заканчивается? Никто не видел, как он оказался в западне, и когда Монтрезер кладет последний кирпич, становится жутко тихо, и он понимает, да, его месть состоялась. Читали я, что нужно заходить так далеко? Нет, но мне нравятся такие примеры. Может быть, вам знаком французский регбист Шабаль. Когда он был в Англии, у него, по-видимому, возникли проблемы с языком, и он сказал, если не возражаете, я дам интервью на французском. Но один из репортеров ответил, нет, мы в Англии, говорите по-английски. И годы спустя уже во Франции тот же репортер задает ему вопросы по-английски. И знаете, что тот ему говорит? Он как будто годы ждал, чтобы сказать... Мы во Франции, говорите по-французски. Серьезно, это было эпично. И мне интересно, есть ли у кого-нибудь из вас история о том, как преподносится ответ на оскорбление? Мне очень интересно, пишите свои комментарии. Так, а как? какое видео посмотреть после этого? Ребята, посмотрите вот это. Рядом со мной, не буду говорить о чем оно, без спойлеров. Это видео-сюрприз. Это отличное видео на канале Real Man Real Style. Он связан с тем, о чем мы говорили, так что кликайте по нему и поймете, что я имею в виду.